Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться с вами одной замечательной дыхательной практикой, которую сам лично выполняю каждое утро. Данная практика называется Капалабхати и очень часто применяется при групповых занятиях Пахатха-йоги. Данная практика сводится к тому, что мы выполняем акты дыхания носом, при этом усиленно делая выдох животом. С точки зрения физиологии данная практика будет очень полезна тем людям, Которые практикуют интервальное голодание и сухие дни. С целью улучшения движения лимфы и уменьшения отечности и оздоровления организма и запуска желудочно-кишечного тракта. Значит, как выполняется данная практика? Ее можно выполнять стоя, ее можно выполнять сидя. При этом спина у нас ровная. А если мы выполняем стоя, то ноги расставлены на ширине плеч, руки удобно. Располагать как вам удобно Я обычно их располагаю на животе Либо перед животом Если мы выполняем данную практику сидя Стопы стоят а, плотно на полу Спина при этом прямая Руки у нас выпрямлены И находятся на локтях Значит непосредственно данную практику Рекомендую выполнять на голодный желудок И желательно до употребления водички Если вы практикуете практику а, там стаканов двух а, натощак утром Итак, собственно говоря, сама практика. Очень важно понимать, что данная практика выполняется непосредственно только мышцами живота. То есть делаем вдох животом, соответственно напрягаем мышцы живота и резко выдыхаем при этом. Выглядит она примерно следующим образом. Делаем так. Значит рекомендовано выполнять 108 раз подряд. Если кому-то тяжело, либо кто-то до этого не выполнял, либо чувствует какой-то дискомфорт в области, в области живота, да? может быть, голова может закружиться, у меня такое поначалу тоже бывало, рекомендовано выполнять либо два акта по 54, для начала можно выполнять, в принципе, 54 раза. Что еще я лично от себя могу порекомендовать? В конце, когда вы выполнили данную практику, когда вы сделали последний выдох, Рекомендую задержать дыхание буквально на 3-5 секунд и при этом немножечко потянуться. То есть не будем вдаваться, скажем так, во все тонкости. Достаточно просто зафиксировать дыхание, при этом сильно напрячь мышцы брюшного пресса и немножечко растянуть мышцы диафрагмы. Всего доброго, будьте здоровы!